Буду рассказывать об интересных местах Народу много Кому нужен ваш Сочи, говорят обычно Смотрите, кому нужен наш Сочи Сколько ни была бы широкая набережная Места в Сочи, как бы ни говорили, всем не хватит Не обижайтесь, конечно же Но посмотрите, это всего лишь только апрель Ну и мое одно из самых таких вот мест Нет-нет, я сюда захожу Заходите вы, если есть возможность Улица Курортный проспект Через дорогу Филармония ну и, в принципе, прекрасная парковая зона. Места посидеть, а вечером как все подсвечивается, дорогие друзья, очень красиво. Я бы даже сказал, восхитительно, прекрасно представляете, сколько тратится на освещение. День деньской. На дворе у нас апрель месяц. Гуляем потихонечку. Фотосессии. Набережная города Сочи. Рекомендую при вас выдавливать натуральный гранатовый сок. Классная штука. И недорогая. В общем, канал Сочи ЮДВ. Набережная города Сочи. Центральная набережная. Сейчас прокашляюсь, прочихаюсь. И будем иногда так идти понемножечку снимать. Буду рассказывать об интересных местах. Народу много. Кому нужен ваш Сочи, говорят обычно. Смотрите, кому нужен наш Сочи? Кто все эти люди? Я сам не знаю. Первый раз их вижу. Ну что, дорогие друзья, сезон вот-вот начнется. Люди уже загорают. Был за границей во многих местах песочек песочком но вот этот вот мелкий камушек мне как-то более интересен, честно признаюсь роднее что ли это не валуны это мелкие камушки которые очко тебе не стирают в мелкие места твоего тела не залазят. набережная идем конечно ее не хватает ее пора расширять слишком много народу чем шире набережная тем лучше не хватает набережной честно реально пора давно всю набережную реки реки говорю города сочи центральную под реконструкцию уходить на да, сочи дорогие друзья по моему сколько не была бы широкая набережная место в сочи как бы ни говорили всем не хватит не обижайтесь конечно же Но посмотрите это всего лишь только апрель только лишь апрель что будет в июне в июле будет народу еще больше все заведения, неважно оно какое, вон оно, видите? Везде стоит народ. Ну и люди купаются, само собой разумеется. Уже купаются, загорают. Тепло на улице, минимум плюс 22, минимум плюс 23. Народу сами видите. Ну и мое одно из самых таких вот мест. Нет-нет, я сюда захожу. Заходите вы, если есть возможность. Медийное место одно из самых интересных мест. Оно как раз таки вот там, по-моему, находится. Только что я был там и иду оттуда. Сочи, апрель месяц. Ну, а это место вы, конечно же, обязательно узнаете. Знаменитый дядька Черный Мор, Черномор. Начинают уже выставлять лежаки, диванчики, места отдыха. Центральная набережная. Идем в гущу событий в сторону Морпорта. Ну, и, конечно же, рыбаки. Без них нельзя. Вон они на пирсах. Однажды их уберут. Обещали в этом году. Но поживем, увидим. По-любому уберут. Набережная стала шире, народ, конечно же, уже посвободнее, но в целом уже полегче. Но надо мне мое мнение, чтобы еще немножечко расширяли ее. Ах, вот таким должен быть весь Сочи. Широким, большим, просторным. Потихонечку делают. Медленно, правда, но делают. Надеюсь, что рано или поздно весь приведут в порядок. Здесь регулярно происходят всякие мероприятия музыкальные. И кого только в Сочи нету. Все-таки в Сочи это самое теплое место на территории Российской Федерации. А это курортный проспект, дорогие друзья. Ох, люди едут. И самокатчики катаются. Здесь же в данной локации продается... Вот этот вот комплекс это бывший кафе Каскад. Ныне это Гранд Каскад. Апартаментный комплекс. Улица ⁇ Курортный проспект ⁇ Через дорогу ⁇ Филармония ⁇ Ну и, в принципе, прекрасная парковая зона. По-любому выездили по этой улице. Впереди перед нами Архангел Михаил. И комплекс ⁇ Горка ⁇ В свое время один из самых долгих долгостроек. На данный момент все решено. Комплекс жилой, люди живут. И кто дождался, тот молодец. Потому что сейчас там недвижимость. Это минимум 400-500 тысяч рублей за квадратный метр. Опа! Парк художеств. В общем, забрел теперь я из набережной зоны парковую зону. Места посидеть, а вечером, как все подсвечивается, дорогие друзья, очень красиво. Я бы даже сказал восхитительно. Прекрасно. Представляете, сколько тратится на освещение? Хаят. Владимир Ильич Ленин. Так что, я думаю, большинство из вас здесь тоже гулял Места-то замечательные. Художественный парк. Место притяжения. Ну и, конечно же, развлечения для приятного времяпрепровождения. Вон они, дюкович катаются. Там лавочки, там лавочки. В целом неплохо, приятно. А главное, детям нравится, и их родителям. Разные люди здесь, дорогие друзья. Не хватает только вас. Само собой разумеется. Ну и все. Чайхана номер один. Хаят. В общем, погуляла сегодня прям зачетно. <с> Километражи намотал. Вместо того, чтобы на машине ездить. Пешком погулял прям много. Все, тепло пришло в город Сочи. Потеплело уже. Люди, многие купаются. Даже я поднял свою жопу, чтобы погулять просто. Приморская набережная, по-моему, это место так называется. Хотя это не микромем Приморья, это все еще центральное. Там вот у нас буквально внизу немножечко правее, пляж маяк. Гуляем потихонечку. Вот так можете и выгулять. Я гуляю, также и будете и выгулять. Это все бесплатные прогулочные парковые зоны. Там музыкант у нас какой-то. Сейчас пройдем. Посмотрим этого музыканта у нас это очень распространено. А, мужик играет, молодец, красавчик. Это тоже надо уметь. Могет. Все, хватит круги нарезать. Килокалории сжигать.